Всем привет! Это видео о том, как вернуть на рабочий стол значок «Этот компьютер» Windows 8 или 10. Я обратил внимание, что пользователи часто задают вопрос об этом. И хоть в этом нет ничего сложного, если человек ранее не использовал Windows 10, то его может смутить отсутствие на рабочем столе компьютера значка «Этот компьютер». Самым простым способом открыть этот компьютер является сочетание клавиш «Windows E. Е». Таким способом значок на рабочий стол не добавится. Но с помощью этого сочетания клавиш, этот компьютер можно открыть с любого места операционной системы. Если все таки данный значок на рабочем столе вам необходим, то самым правильным способом его добавления в десятки будет используя меню Параметры. Итак, перейдите в Параметры – Персонализация – Темы. Здесь кликните по ссылке «Параметры значков рабочего стола». В результате откроется знакомое всем еще по Windows 7 меню. Отметьте галочками значки, которые вы хотите, чтобы отображались на рабочем столе. После чего нажмите «Применить», «Ок». Значки на рабочем столе отобразились. Открыть меню «Параметры значков рабочего стола» можно также с помощью команды «Меню выполнить». Это такая хитрая команда, произнести которую сложно. Для этого нажимаем Windows плюс R и вводим команду, которая выглядит следующим образом. Данная команда есть в описании к ролику. Теперь можно, как и ранее, отметить нужные значки рабочего стола, после чего нажать «Применить» и ОК. Следующий способ. Откройте этот компьютер с помощью Windows Plus E. Зацепите левой кнопкой мыши значок «Этот компьютер» и просто перетащите его на рабочий стол. В результате на рабочем столе появится ярлык папки «Этот компьютер». Это не совсем правильный способ, так как ярлык не имеет функционала, а именно подтекстного меню значка «Этот компьютер». Тем не менее, доступ к папке с рабочего стола есть. Есть еще один способ добавления значка этот компьютер на рабочий стол, а именно с помощью редактора реестра. Но у меня он почему-то не сработал, поэтому показывать его я не буду. Вот и все, пишите в комментариях, как вы выходили из ситуации и добавляли значок этот компьютер на рабочий стол Windows 10. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!